Девушки и женщины, всем привет! Очень часто мне поступают вопросы, какими препаратами лучше всего увеличивать губы. Конечно, препаратов огромное количество, но есть очень бюджетный препарат и очень качественный, и эффект увеличения губ сохраняется до 12 месяцев. Это не у Deep данный препарат я заказывала из кореи это оригинальный препарат обязательно проверяем всегда сроки годности данного препарата и сейчас далее я покажу вам видео увеличение губ данного препарата для вас я оставила вскрытый препарат чтобы показать как у нас выглядит гель если его выдавливать здесь специально для вас отдела другую иголочку для для того чтобы показать как выглядит наш филлер смотрите если мы его выдавливаем это достаточно густая капля что хорошо для коррекции наших кубок и как проверить, что препарат качественный, важно, чтобы гель не менял свою форму, не стекал, то есть как мы капельку положили, так она и у нас и лежит. То есть Дип очень хороший препарат для увеличения губ. Если для вас это видео было полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Мне будет очень приятно. И информация о интернет-магазине, где я заказывала данный филлер, в описании под видео. Открывайте, читайте, ознакомьтесь, смотрите. Всем спасибо за просмотр и до свидания.